Привет, друзья! Сегодня отправляемся в деревню Лазаревка Новосильского района Орловской области. Приятного просмотра! Вот, друзья, начало деревни. Вот этот дом стоит. или что-то здесь было, клуб, не знаю, контора. Для дома, конечно, это слишком большое помещение. С этой стороны входа нет. Здесь какое-то помещение, там... Крушится. Вот здесь был ангар по ремонту техники, я думаю, потому что здесь очень пахнет маслом, отработкой. Все заброшено, закрыто. Посмотрим вот это вооружение. Ну здесь типа склада запчастей, я думаю, был. у нас сначала деревни. Основная деревня располагается у нас через дорогу. Так, друзья, вот первые дома. Дом вроде как жилой. Пройдем подальше. Рядом второй домик. Машина стоит, друзья, но никого не видно. Третий домик. Никого нет. Такой вот третий дом. Мы пойдем по дорожке дальше. Сливы родились в этом году, сильные. Машина стоит. Вы давно живете здесь? Давно, дедушка давно. С рождения, да? 5, -5 лет лет живу здесь. 5 лет? 55. А, 55. Да. А сколько вам лет? 82 год прошел. Но вы родились не здесь, да? Нет, в Украине. А, с Украины приехали? Да. Он в армии служил, меня в привез. а дед. Вы когда приехали, большая деревня здесь была? Была большая, по народу было ужас. Да? Да. А сейчас людей нету никого, вся деревня пустая. Вот тут два дома вот два дома живут, и я третья. По одной. И там три дома а середина вся пустая. А куда сиделись? Все поумирали. Умирали? Умирали. А почему молодежь э, не остается? А молодежь не остается, потому что тут работы нет в деревне. Работы нет? Даже магазина у нас нету, магазин закрыли. А был магазин, да? Был магазин вот на, на дороге. Большой магазин это. Сейчас делают там, гробы делают. А хлебушка где взять. Спасибо, что дочка возить. А если не х... дочка, то все, с умер. А так, вот машина не ездит хлебная, ничего то? Ну раз приезжала, то сюда. А теперь, же не знаю, езди, нет, я туда не ходила больше. Что дочка, привозди меня. У меня две дочечки, на меня только Понятно. Вот. А газ есть у вас природный? Есть. Есть? Да. Вода? Вода, нет, вода на улице. Вот, колонки на улице. Ну, а от башни, да, идет вода? Да, от башни. Ага. -а. Да, тут никого нет, и как тундра, видите, их. даже дорогу никто не, не обкосит. Некому, mm -hmm. некому, я от Дед был живой, помогал, все делал, а дед мой умер. Вот и все. Тяжело А так дома продают у вас здесь? Продают Сколько да. вот дом стоит? Ну вот через, через дом продает дом тоже угу. не, Ну не знаю, сколько запросит, сколько запросит Я думаю, что недорого Через дом Да я прошел, никого не видно там Ну, но... она там одна сидеть дома а. Она говорит, хоть удовольствие продала бы да. а, она... а, а как же она продаст и уедет куда? Или? А в ее зале еще там сестра родная а, да, Зимой она была там mm -hmm. Теперь опять умерла, сами задний крой, этой дом Тоже там дом хороший И вода, и в хате, и газ, и все это mm -hmm. Все удобство Муж умер, и она вот здесь умерла Что молодая умерла, остался дом А дочка рядом стоит, кирпичный дом тут у меня. Она говорит, да продавать. Или этот, или этот, Кто, какой возьмись Понятно. А вы работали где? Я на медпункте работала. 27 лет проработала на медпункте. И сёклу давали. Да, везде работала. Mm -hmm. везде, везде. Работы очень много. Несла работу совершенную мужик это не несёт, что я носила. Работала моя деточка золотая. Да. Всем людям помогала. Приходили ко мне, все и уколы делала. Все, все. Вот, может, года три только сияли. Ко мне mm -hmm. не ходят, я не ходить, я уже не могу, сил нет. А вот если, сейчас, если заболел, куда обращаться? Ну, ну тут медпункт есть какой там. Ну, вот если Лешку заболел, скорая приедет или что, куда ну, ехать? Скоро скорую вызывает, но скоро когда приедет, когда дед мой э, э, умирал, и я звонила целый день, и никто не приехал. А Первая откуда? группа была, ну, с звонила. С да, звонила, и никто не приехал, так умер. Сдала, ждала, ждала, ждала, ждала скоро, может быть... Какую, Кто лучше, делать колу или еще ли, посоветуется. Не, никого не Держу друзья, мои деду умерли. Так то в деревне тут жить можно, если молодым. Жить можно. Но вот не остаются молодым. А что не здесь делать? Там работы нету, Работы нет. Вот мой внук пришел за армии. Ну, если было бы все хорошо, он бы остался. А то уехал. Потому что работы нету. А Новоселье далеко от вас? Нет, 7 километров. А вот ходит какой-нибудь транспорт, ну, доехать, чтобы... Ну, идет... Когда я. Так, сегодня суббота, сегодня уже на Хворостянку ходят из Новосилия, на, на Хворостянку там деревья. А, вот по этой дороге идут. По едет, этой да? дороге, да. Они а ничего не, не пойдет, потому суббота, воскресенье не идут. Mm. Понедельник идет, вторник, четверг и пятница. Mm. А суббота, воскресенье, середа не идут. Клуб, школа здесь ну, клуб, был очень? Клуб там есть, а кто там в клубе? Там никого не, никто не ходит. Ну а так работают там эти две женщины. Работают, да? Да. А школу закрыли. Mm. Что за Васильевских детей? Школа закрыта. Вот так моя золото, такие дела. Понятно. Да, не важно, тут в деревне тяжело, тяжело сейчас стало. Ну а вы сейчас на пенсии, да? Да, на, на пенсии. Хватает да. пенсии? Да как хватает, ягодка моя. Тоже расход большой. За mm. газ заплати, завод заплати, за все плати. Город пашешь, два раза платишь. <coughs> за все плати, за все плати, деньги, День и день. Так, канобью набью. Себе еду, не дружу покупаю такую, чтобы купить еду поесть так Катошечка своя капусточка своя это все свое mm, так. Понятно. то что нибудь девочки привезли я, я ругаю не не, не не везите потому что ну, денег нет да мне глядеть нет я уже старая была молодая тогда была красивая сейчас возле что на обезьяну похожа куда деться да старый человек Приехала сюда то все всем нравилось а что сделаешь жизнь так проходит наши, а да свою беру деточка моя золотая. Следующий дом. Здесь, я думаю, что никто не живет. Все раскидано. Дом закрыт. Здесь, друзья, еще дом заброшенный, завалился. Вот труба. Виднеется еще домик. Сейчас попробуем подойти сюда, посмотреть. Электричество подходит, но здесь уже давно никто не живет. там дверь на замке здесь тоже дом заброшенный. здесь домик живой я не пойму дверь забили что ли с лафаном а да двери и окна Телефон забиты. Зачем, не знаю. Следующий дом. Ух ты. Вот, друзья. Какая техника здесь. Это надо видеть. Вот оттуда иду, все уже прошел. Да. И вот у вас последний дом получается, да? Нет. А, еще есть. Дом, да. Это как не ошибаюсь, вы и про вяжи, и про... Да, да, да. Про Ростянский. все деревни. Да, про все деревни я снимаю. И все да. умирающие деревни. Все верно. И кто вы? Я Николай, меня зовут. Вот, Николай, ну, у нас с лазерко, как вы знаете, да? да? Ну, как вот вам живется, расскажите. Нам живется очень хорошо. Я вернулась с района э, в родительский дом, я его подняла. Ага. Но факт тот, что прекрасный поселок, прекрасная местность, экология, вроде ничего. Но пришлось самой лично делать дорогу. А как Власти даже... не... Местные и районные в этом и не помогли. А где вы делали? За свой счет покупаю щебенку. Вот этот щебень вы разбросали? Да, отлично. Да, вот, За свой счет покупающий бенку угу. И как-то надо выживать. Но так вот в дождь к вам не, и в снег не проехать, да? Да, в, в зимую практически это, один раз только. Э, власти похлопотали, почистили, эту а Сами за свой счет дорогу чистим. А у вас Новосильский район? Новосильский. Угу. Да. Ну, обратиться к ним, обращались. Ну, говорят, что не хватает техники, техники. не хватает бюджета. И вот приходится как-то выживать, чтобы проезжала к скорой к нам. Угу. Здесь в основном час остались одни инвалиды. Я просила уйти оттуда пожалуйста. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. вот. Иди. Иди. Иди. Иди. На задней поляне живет, он там один, с лошадкой, у тех вообще воды даже нет, даже колодца нет. Uh -huh. Я просила восстановить колодец, администрацию районную, они так и не сделали, обещали, но не сделали. Хотя бы и областные были депутаты, у Лариса Васильевна просила их об этом, они ей обещали сделать, восстановить источник. <свят> но так и на мертвой точке осталось. Газ проводили мы также с сестрой. Даже оформляли на сестру как на физическое лицо. <свят> Сами хлопотали. Конечно, новые э, помогли нам э, депутаты. Удалова Лариса Васильевна но, с газом. Но, вот. Но, да. Водопровод также, но, да. можно сказать, 70%. Сама трубузов купалась, жители складывались на солярку, проводили сами. Вот так мы живем, выживаем. Если не будешь сам тут хлопотать, угу. то совсем поселок умрет. У нас середина поселка, из-за не менее дороги все, куда могли, уехали и ну, вот. вот здесь четыре угу. дома. И с той стороны, где есть подъезд, там еще существуют дома. А так все, вымирают поселки, вымирают деревни. Угу. Но нет вы думаете, из-за дороги да? распадаются? Да, там? дороги. Также у нас под была большая деревня. Газа нет, все. Угу. Люди старые вымирают, молодые уезжают. А работа есть здесь? А работа какая? Все уезжают в Москву. Где на свалке работают, где как? По а здесь, где работают? Нет сельского хозяйства. Самое главное, О, как были колхозы, в... все работали, в построение было. А сейчас нет. Так поля все засеяны, как нет сельского хозяйства. А поля это, но ну, были уданцы организации очень хорошие. Они засевают, культурно обрабатывают. Это... Но у них-то можно работать? Ну, вот, частично, естественно, работают у них. Но это сезонная работа, а зимой-то как таковой нет. Угу. Постоянной, круглосуточной работы нет. И район наш улетает. Ведь у нас же была птица, это, птичник. Угу. И ведь пищекомбинат был хороший. Ведь все до нуля. Нет ничего в районе. Ну, а почему так вот происходит? Как вы думаете? Ну, все говорят, что Бюджет, там еще нет, виноваты местные власти. Вовремя не посуетились. И хотя бы ладно, не было бюджета. А куда сделились здания? Ведь под нос, под фундамент все разобрано. А это не пришли к нам из Англии, из Польши или откуда-то. Угу. Это все здесь наши власти позволили разобрать. Эти фермы, mm -hmm. склады и прочие и заводы, и все такое. Рыбный завод был, так он опять не стал. Ничего не, это все зависит от местного управления. Местного как? вы имеете районного или областного? Районного. Районного? Вот, может быть, кто-то обижается. Вот там Путин. Откуда Путин знает, что мы вот с вами разговариваем Нет, и чем мы занимаемся? Правильно? Начиная с поселковых советов и заканчивая областной. Вот сейчас губернатор шевелится. Молодец, отчет дает где-то в какой-то э, э, районе, какой-то день он был. А почему бы не потребовать с районных руководителей отчета, что именно они в этот день сделали? Вот тогда было бы уже намного бы лучше. Mm -hmm. Когда человек... На своем месте. Ну то есть с районных э, властей не требуют этот отчет, получается, правильно? Да, я так ну, думаю. Ну, значит, что... они не виноваты в этом. Значит, виноваты. Я, я думаю, то, что требуют, но частично. А если бы они отчитывались действительно за каждый день, мне очень нравится, когда Клычков э, и ведет прямое э, комментарии там э, по компьютеру смотрю это, или, или там это он говорит вот я там был там в районе вот то-то то-то сделал там-то то-то это очень приятно всем жителям области А У -у -у. Ну, почему наш район придешь на прием их нет с утра до вечера думайте как какие объекты они в районе объезжают ведь тогда сколько было Совхозов, колхозов, стоковственных ферм, молочных ферм, поля. Все это было объезжено и все было посещено районными руководителями. А сейчас что они объезжают? Куда? Так с них никто не требует, поэтому они не объезжают? Получается так? Им, извините, они работают. В общем-то день прошел и слава богу. И они не задумывались заинтересовать своих жителей, работать здесь. Хорошо, что там парк отделали, да, работа ведется, это не просто руки они там. Работа ведется, и все они, вот бюджета нет, вот бюджета. А наши предки с какими бюджетами работали? Руками выстилали из камушек дороги. Какой тогда был бюджет? Но была организованность, слаженность, а главное дело – Сорить миллиграммы. Ясно. Относились с а чуть ну, Обогащение каждый делает, э, каждый. Вот обогащают, обогащают. Так, no, no, no. пожалуйста, это идет немножко. Пять, чтобы тебя не видел никто, и опять потеряешь пиво и в чем прочее. I'm sure, I'm sure. <laughs> Вот так дичают люди. Ясно. И чтобы... Вот ему нужно проделать 4, почти 5 километров. Колонок нигде нет, сняли. И вот ему нужно 5 километров почти делать на лошади, приехать, налить себе воды и повезти. Угу. Это летом, а зима лошадь по пояс утопает, а он едет. Нет, да, нет, да. А хотя тоже перед выбором к ним приехала депутат. Две машины с щепелкой высыпали, так и не раз, и, и не раздвинули. Пообещали делать дорогу, пообещали... Там. Все, угу. но осталась мертвой точкой. Понятно. Вот поэтому я осознательно подхожу, у нас одноклассник здесь умер зимою, не мешай, пожалуйста, не мешай, разговору. Не... Давайте я не буду разговаривать, Ты, пожалуйста, поговори, я а я его... уйду. И... Вот и все. А -а -а. Здесь вот можете пройти. А там жилой дом? Жилой дом. Инвалиды, здесь все живут инвалиды. В этом доме. Женщина прикоена, парень молодой прикован. Здесь остались одни инвалиды. Mm -hmm. У нас вот здесь встречались, умер одноклассник. Подъехать ни в милиции, никто не мог. Его просто на пленке тащили них покойника, для того, чтобы увезти. Вот. вот так мы и живем. А ведь жизнь-то здесь поковала У нас в каждом доме, Водили большое хозяйство, и, и лошади били, и коровы. Сколько молодежь разъедет, как на Украину, как в а, северные города, в Молна, в Дальний А ведь можно было бы эту молодежь заинтересовать вовремя, а они бы все остались здесь. Ну, как вы считаете, это местные власти виноваты, да? Только местные власти. Местные власти не могут организовать. Вот представьте, вот человек-молодец, не нельзя ничего, не, не рубить, не поднимать. Но однажды обратились к нему, чтобы ему привезли дров, заплатили вам деньги, но... Привезли это ему дрова такие, что с ты не сможет их расколоть. Угу. И вот он мучается. Надо дрова заготовить. Правильно? Друзья, очень жаль, сел аккумулятор на камере, а я этого не заметил. Разговор с мужчиной не записался. Сейчас посмотрим на эту деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.